Всем привет, с вами Ольга Тиченко и канал «Ближе к телу». Друзья, тема шорт для вас актуальна, комментарии вижу, читаю и решила продолжить эту тему по горячим следам. Тем более в этой теме мы можем объединить две подтемы. Мы с вами проходили леггинсы, велосипедки, что сейчас тоже очень актуально на лето, велосипеды, занятия спортом. И был у нас марафон по шортам, на которых мы работали с девочками шили комплект домашней одежды. И сейчас я объединяю эти две темы, и мы с вами идем уже следующим шагом по усложняющей. Итак, мы объединим велосипедки и те самые шорты. То есть базовая конструкция нам понадобится. Смотрите, что я вам предлагаю. Немножко порисуем. Смотрите, вид сбоку. Ну, это вот спинка. Это передняя половинка. Если посмотреть по боковому шву, то... Очень красиво получается широкий пояс, пояс-бандаж, который будет поддерживать талию и живот. Предлагаю сделать данную модель шорт на высоком поясе. Это будет пояс-бандаж из двойного слоя трикотажа. Ну, как мне кажется, вот на мой взгляд, удобно, когда ты занимаешься спортом, ты чувствуешь эту талию, ты чувствуешь, что э, одежда плотно прилегает к телу, не стесняет движений, но, опять же, прикрыт пупок, потому что мы можем с такой моделью шорт одеть сверху какой-то укороченный топ, ну, или э, поверх укороченного топа одеваем какую-то такую, знаете, бывает, майка с э, глубокой проймой, то есть, ну, комбинация может быть разная, это, опять же, на ваше усмотрение, вот, поэтому я подумала, что мне такие шорты нужны на лето, э, и еще вот, например, если я бы их носила, да, для меня велосипедки слишком откровенный наряд. Нужно надевать сверху какую-то футболку широкую. А здесь получается, смотрите, велосипедки, они идут по телу. Очень важная деталь, это опять же мои наблюдения, моя боль. Когда едешь на велосипеде, некуда деть телефон. Это нужен либо рюкзачок, либо какая-то сумочка, которая цепляется на раму велосипеда. Вот. Ну или... Не всегда это возможно. Смотрите, предлагаю сделать вот здесь внутри вот такой вот кармашек. Он будет, ну, для, для мелочи, как раз по размеру телефона. Я свой телефон обведу и сделаю как раз по, ее размерам, по его размерам. Он будет находиться вот здесь, на бедре. Так, это вот как раз у нас велосипедки идут внизу, да. А сверху, для того, чтобы шорты не смотрелись такими откровенными, у нас будет из легкой ткани. Вот опять же, я не решила. Это будет либо кулирка с лайкры, но предлагаю взять все-таки кулирку с вискозой. Либо это может быть тот же бифлекс, потому что он легкий, потому что не нужно обрабатывать срезы. В принципе, можно работать и с бифлексом. Он даст вот эту сверху легкость. Вот эти вот крылышки будут. Смотрите, у нас получается, что задняя половинка вот этих верхних шорт будет переходить, заходить на переднюю. И сбоку как раз будет образовываться вот такая вот интересная деталь. Смотрите, бедро будет, ну, как бы оголяться, но бедро будет в велосипедках. Это будет и красиво, и эстетично. Все-таки мы, все мы девочки, фигуру хочется показать, да, продемонстрировать. Но в то же время вот эта вот откровенность, она будет прикрыта верхними вот этими вот деталями. Я думаю, что модель нормальная, жизнеспособная, удобная. Как раз мне это нужно. Сошьем вместе с вами и будем вместе наслаждаться летними днями, летними занятиями спортами, летними прогулками на велосипедах. Итак, эскиз мы рассмотрели по ткани. Можете заготавливать, ну, готовить, заказывать ткань. Что предлагаю? На нижнюю. Допустим, на нижней детали это может быть кашкарсе, это может быть рибана. Но имейте в виду, они все-таки, эти ткани растягиваются. Поэтому бифлекс вот, или лайкра, как в моем случае, даже бельевая лайкра, микрофибра средней плотности, не очень тонкая, тоже очень хорошо подойдет. Чем хорош этот материал, чем хорош бифлекс? Тем, что он... Отводит влагу, не потеешь, даже если намок, тут же быстро все высыхает. Поэтому, если мы берем хлопок, то нужно учитывать этот момент, что хлопок сухнет дольше. Я для себя решила, что я буду работать с бифлексом или с микрофиброй, потому что бифлекс все-таки плотноват на лето. Ну, вот у меня, смотрите, хорошая бельевая микрофибра, она как раз подойдет мне на нижнюю деталь. Сверху я... Пока сомневаюсь, посмотрю, либо это будет тоже микрофибра, но, наверное, контрастного цвета какого-то, потому что мне хочется поиграть. Вот, смотрите, у нас и пояс будет контрастный, и нижняя часть другого цвета. Или, если я подберу тонкую-тонкую лайкру какую-то, или кулирку с вискозой, для того, чтобы верхняя часть, все-таки мне хочется, чтобы она кокетливо играла, чтобы не было такого, знаете, эффекта в облипку. Вот хочется сделать именно так, как на моем эскизе, как на фотографии. Все, готовьте ткани, смотрите, с чем вам работать лучше, какую ткань принимает ваше тело, потому что девочки пишут, что у многих на бифлекс аллергия ну или какие-то покраснения неприятно. Поэтому вы тогда работаете с бумажным трикотажем. Работать мы с вами будем на аверлоке, готовьте технику. Покажу, как пользоваться распашивальной машиной, расскажу некоторые нюансы подгибки низа. Если есть те девочки, у которых нет распашивальной машины, вы обойдетесь тогда только оверлоком, даже без обычной швейной машины. Но тогда вы убираете бифлекс, для того, чтобы вам не заморачиваться с обработкой низов. Все покажу, все расскажу. Как всегда, дам несколько способов обработки. Друзья, продолжаем работу над шортиками с запахом. Смотря из какой ткани вы их будете шить, таким изделием и получится. Это будут либо домашние шорты, либо шорты, которые можно будет носить летом в жаркую погоду. Итак, я могла бы изготовить эти шорты из однотонной ткани. Но у нас был марафон по пошиву домашнего костюма. Там мы шили немножечко другие шортики на основе вот этой вот базовой конструкции. Сейчас я хочу поработать с полоской. Вот у нас, смотрите, двойное, скажем так, усложнение. Но, в принципе, ничего сложного. Это трикотаж. Трикотаж – это полотно вязаное. И оно бывает, что, вот знаете, когда на него нанесен рисунок, печатным способом или вот таким вот, ну, когда нить крашеная, он перекашивается. Бывает так, что полоска, либо клетка, либо какой-то рисунок, ну, идут с какими-то искривлениями. Только из-за того, что вот полотно повело. Поэтому, раз я работаю с полоской, то в каких-то моментах я буду ориентироваться все-таки на полоску. В принципе, у меня ткань хорошего качества. Я каких-то особых отклонений, искривлений не вижу. Потому что, знаете, бывает прям приходит ткань, и вот на ней печатный рисунок, но вот уходит полоска. Я начинаю подгонять долевую нить, правильным образом ее укладывать. Если я ориентируюсь по долевой, полоска уходит получается криво. Начинаешь если сильно ориентироваться, например, по рисунку по полосе, доливая нить настолько перекашивается, что потом невозможно даже ну, будет носить, использовать долго эту вещь. Поэтому тут нужно найти баланс. Либо заказывать ткань хорошего качества, либо если вы шьете непонятно с чего, ну как бы принимать ту ситуацию, что изделие может как-то либо вытянуться, ну то есть повести себя непредсказуемым образом. Поэтому, что у меня в моем случае? У меня нормальная кулирка с лайкрой, без явных каких-то перекосов рисунка. Ткань я постирала перед раскроем для того, чтобы уже дать ей повести себя так, как, ну, как нужно. Она уселась, отутюженная у меня, дала усадку какую-то нужную, перекосов сильных нет, все. Смотрите, можно сразу сколоть полотно в два слоя, но я попыталась, и получается, что я не могу все равно поймать полоску. Я в одном месте вначале ловлю совмещение, тут мне нужно вот это постоянно подкалывать, что-то там себе придумывать, булавками подкалывать. Для меня это очень долго, муторно, мне не хватает терпения. Поэтому я раскрою переднюю деталь в один слой, я раскрою деталь спинки в один слой, а потом уже ткань вот этих деталей наложу на ткань, на второй слой и вырежу уже по контуру. Ну, мне так легче. Просто когда площадь маленькая, легче совместить полоску, легче ее углядеть, чем складывать целиком полотно и искать, ушла полоска или нет. Потому что здесь полосочка такая явная, и мне хочется ее состыковать ну, все-таки боковой шов у него хотя бы и нет, но в местах вот этого нахлеста, перехлеста, когда у нас задняя половинка будет приходить на переднюю, мне хочется, чтобы полоска у меня совместилась. А какой еще может быть вариант работы ну вот, с такой моделью шортиков? Можно, например, смотрите, вот заднюю половинку спустить, вот как она у меня есть, с полосочкой. Я сейчас возьму карандашик. Вот смотрите, я сейчас немножечко буду рисовать. Допустим, вот полоса. Вот как она идет, так и идет. А деталь переднюю не побояться и раскроить, например, по косой. Полоска пойдет вот так. Ну, я люблю вот так вот работать наглядно, знаете. И смотрите, когда мы накладываем деталь на деталь... Получается игра рисунка. Тоже, кстати, интересно. По спинке она вот такая горизонтальная, по полочке диагональная. А почему не наоборот? А потому что... Передняя деталь у нас занимает ну, как бы так, меньшую площадь, на переднюю деталь всегда меньше будет нагрузки в носке, а спинка у нас все-таки, смотрите, мы садимся, ягодицы вытягиваются, площадь большая, и поэтому если мы сделаем эту деталь по косой, то получится, что она у нас ну, попросту растянется. Все-таки это еще и трикотаж, дополнительная такая, знаете, идет неровность. Поэтому, если мы и работаем с трикотажем, то вот все вот эти вот фишки мы тогда располагаем так, чтобы у нас изделие в дальнейшем не пострадало, чтобы оно не вытянулось, чтобы все было, ну, скажем так, замечательно. То есть вот такой может быть вариант. Нет, а я буду использовать все-таки горизонтальную полоску везде и поиграю уже, поиграю рисунком валанчиком. Рисунок на валане я расположу вертикально. Итак, ну собственно и все. Я не люблю, конечно, когда кулирка вот так вот закатывается. У меня в студии нет крахмала. Продаются специальные такие, ну, в хозяйственных магазинах я видела, поищите, может, у кого-то есть баллончики-спрей с крахмалом. Брызгаешь на край, утюгом горячим припечатываешь, высушиваешь, и все. Ткань, вот наше полотно трикотажное хрустит, как бумажка, и не скручивается. Можно так. Я укладываю низ передней детали, вот так вот совмещаю с полоской, чтобы все-таки, смотреть этот момент соблюсти, чтобы потом у нас было все ровненько, аккуратненько. Так, сдвигаю. Ну, вот так вот. И укладываю. Сразу, для того, чтобы было понятно, я могу себе пометить, вот по серой полосе, например, буду ориентироваться, что серая полоса, чтобы у нас было совмещение. Так. То есть для детали спинки, чтобы был ориентир потом, по какой части равнять. Все, заметки себе сделала. Прикалываю в нескольких местах и вырезаю в один слой. У меня уже выкройка с припусками на швы. Точно таким же способом я произвожу раскрой задней половинки. Обязательно смотрю, Тут как угодно я могу делать, вверх-вниз. Главное уравнять полосочку. Вот так вот все у меня по серой полосе. И точно так же прикалываю и вырезаю. Так, убираю детали бумажной выкройки. А вообще работа с трикотажем, она, знаете, такая, нужно сразу без примерок брать, делать. То есть лучше отработать макет, который на вас хорошо сидит, и не давая материалу вот так вот скатываться, потому что если мы не обработаем срезы и начинаем примерку, это касается и трусиков, и бюстгальтера, и маечек, и вот шортиков, если мы не обработаем срезы и начнем вот этот полуфабрикат на себя примерять, срезы закатываются, растягиваются, идут потом ненужными нам волнами, еще чем-то. Поэтому работа с трикотажем, в принципе, не подразумевает таких вот примерок. Должна быть отработанная база, и все. Вот отрезали, разрезали, сразу под машинку обрабатываем срезы, стачиваем и отшиваем изделия. Потому что чем дольше мы его будем вот так вот волтузить, я не могу подобрать другого слова, тем, тем хуже. Итак, лицевая сторона. И мне проще теперь взять деталь меньшей площади. Ну, естественно, совмещаем лицевую сторону с лицевой. И проще, когда вот так вот маленькой площадью я сейчас совмещу полосочку. Ну и произведу раскрой парных деталей все вот аккуратненько вот так вот ну, мне так удобно я так тоже привыкла работать иногда если позволяет ткань вот, не капризничает то можно сразу в два слоя раскроить но мне кажется смотрите вот пока суть додела, дела пока я разговаривала все могу вырезать дальше То же самое мы делаем с задней половинкой основные детали я раскроила с поясом мы поработаем чуть позже вообще ну вот эти мелкие детали пояс оборку я буду подкраивать потом по ходу работы когда мы начнем с вами пошив потому что не хочу чтобы детали мелкие закатались потерялись, растянулись или что-то с ними еще произошло. Поэтому основу мы раскроили. Я вам показала основные приемы работы вот с тканью, с трикотажем, именно с полоской, с таким рисунком, с такими свойствами. И мы продолжаем работу над шортами с запахом. Сегодня мы приступаем к пошиву. Пошив несложный, но ну, просто требует какого-то особого внимания к себе. Итак. Эскиз у меня уже в голове по памяти. Ну, пусть он лежит рядышком, буду подглядывать. Две половинки парные. Вот у нас, смотрите, передняя деталь. Лицо с лицом у меня сложно все. И задняя деталь. Задняя половинка у нас будет находить, как бы сверху накладываться на переднюю. По контрольным меткам, по контрольным точкам мы будем их соединять. Чтобы было понятно, да, это у нас была точка бокового шва. Ну и вот так вот потом у нас будет выглядеть полуфабрикат, заготовка. Перед тем, как соединять переднюю деталь и заднюю деталь, нам нужно обработать эти детали. Вот эти швы открытые каким-то образом. Я просто вот делаю шорты для себя, поэтому переднюю деталь я обработаю валанчиком, оборочкой, как хотите назовите. Но, скорее всего, это будет вот оборка. Потому что будет сборка выполняться. То есть вот такая вот сборочка. У меня полоска пойдет вертикально. Опять же, наверное, как-то это мой вкус. Может быть, мое настроение сегодняшнее. Мне не хочется делать какую-то контрастную отделку. Хотя у меня есть ткань такого вот мятного цвета. Не ткань, а трикотаж. Из которого я сошью впоследствии к этим шортам вверх какую-нибудь футболочку. Ну мы с вами вместе сошьем ее, чтобы у нас получился комплект. Поэтому, с одной стороны, я могла бы, наверное, вот этим мятным цветом обработать, ну, использовать его в качестве отделки. Но мне почему-то не хочется. Вот у меня такое настроение. Поэтому по оборке полоска у меня будет располагаться вертикально. Сверху будет накладываться спинка. То есть вот так, то да? это будет выглядеть примерно, я так раскладываю. И спинку я буду окантовывать. Окантовывать тоже этой же тканью, этим же, ну, этим же полотном трикотажным Вот так полоска тоже будет располагаться вертикально. То есть это мы окантуем, здесь сделаем оборку. Смотрите, окантовывать я буду на распошивальной машине. В принципе, если нет распошивальной машины, вы можете использовать шов-зигзаг. Обычную бытовую машину, шов-зигзаг. Точно таким же способом, как мы с вами э, обрабатывали резиночкой трусики. Либо, либо используйте готовую трикотажную косую бейку тоже для окантовки. А если вы используете какую-то резиночку с вистонным краем, ну, это опять же, я вам говорю, если у вас нет распошивалки, то не натягивайте эту резинку. Просто как она отложится на срез, так вы ее и пристрачиваете. Сначала одним швом зигзаг, потом отгибаете, другим швом зигзаг. И обязательно все это формуйте, отстаивайте, отпаривайте на утюге, чтобы не повело. И вот для того, чтобы не повело, просто не нужно ее сильно натягивать. Но вообще окантовка это лучший способ. Вот. Или а, при помощи оверлока обрабатываете вот этой вот сборкой, там рюшей, оборкой обе половинки. И заднюю, и переднюю. Вот так можно выйти из положения, если там есть техника, спецтехника, да, в виде распушивальной машины или ее нет. Я собираю на сборку заготовку свою. У меня это 5 сантиметров. Можно сделать поуже, можно сделать пошире. Но уже, наверное, нет смысла делать, потому что будет некрасиво смотреться. В один слой у меня будет вот эта вот оборочка выполняться. Опять же, я говорю, на ваше усмотрение можете сделать эту заготовку в два слоя со сгибом. Итак, один край заготовки я по прямой обрабатываю ролевым швом на оверлоке или там, как он называется, кукольный шов, а вторую половину, то второй край я собираю на сборку, то есть заготавливаю вот это вот себе полуфабрикат, оборку, которую я буду притачивать к передней детали. Итак, мы заготовили с вами оборочку, баланчик, как, как ни назовите. Ну, у меня эта оборка будет. Я специально такую строчку настроила можно ее сделать просто гладкую узкую ну, ролевый шов я не убирала левую иглу и строчка получается вот такая немножечко махристая ну как бы с такими петельками воздушными если взять нитки контрастного цвета то это будет еще более заметный эффект и ну вот мне так нравится пусть это будет тоже как бы элемент отделки теперь я настраиваю снова оверлок на стачивающий шов стачивающий обмяточный и буду притачивать данную оборку аккуратненько я не приметываю, пользуюсь иголками, и я буду э, притачивать оборочку лицевой стороной к лицевой стороне передней детали, уравнивая срезы. То есть вот так я сначала сложу все лицо с лицом, аккуратненько пройдусь по закруглению, то есть не натягиваю. Оборку я буду еще специально э, помогать себе иглой. Иголочку возьму такую потолще, вот у меня для ручных работ есть, ну или машинную. Такой потолще. Либо это какая-то спица должна быть тонкая. И еще буду вот так вот под лапку аккуратненько подтягивать. Ну, я так привыкла работать. Я привыкла не наметывать, потому что руки уже, скажем так, в нужном месте растут. Вот. Поэтому все это притачаем мы с вами, пришьем вот так лицо с лицом. А потом я буду отгибать эту оборку вот так на изнаночную сторону. Вот так вот отогну. Она у меня будет чуть-чуть больше вот эта сборочка. И а, приутюжу и отстрочу по лицевой стороне уже такой закрепочной строчкой, просто прямой строчкой на швейной машине. И получится, что по передней детали у меня такая вот кокетливая красивая оборка. Что, друзья, передние детали у нас, смотрите, какие красивые, кокетливые, а, ну что сказать. Я скажу, что я очень полюбила вот такие оборки на таких коротеньких шортиках, потому что началось все с того, что вот у меня был один комплект домашний, шорты с оборкой. Потом мы работали с девочками на марафоне, мы тоже делали такие шортики, ну, по, по подобию. Теперь мы делаем еще один вариант, и опять у нас присутствует оборка. Ну, вот, вот никак я не могу от нее, пока, пока наиграться с ней не могу. Ну, красиво, да? Так, теперь мы обрабатываем задние половинки. Задние половинки я буду окантовывать. Вы можете также сделать оборочкой. Окантовывать я буду на распашивальной машине. Заготовка. Вот такая у меня полосочка ткани. Смотрите. Здесь у нас получается... Вот у меня полоска так состыковалась, да, стык в стык. Так я ее и буду обрабатывать. Можно взять поперек, то есть сделать какую-то там, ну, полоску расположить по-другому. Можно, опять же, сделать ее цветной, да, контрастной, либо в тон. То есть, ну, опять же, как угодно. Я обрабатываю этой же кулиркой, совмещаю полосочки, ну, чтобы они у меня хоть как-то там совпадали. И э, первую строчку я делаю, притачиваю заготовку к срезу изделия. Потом я буду отгибать на изнанку, оставлять вот такой кант сантиметровый, нет, ну да, в сантиметре я оставлю. И второй строчкой двойной на распашивальной машине я все это дело отстрочу для того, чтобы на лицевой стороне у меня оставалась двойная строчка, а на изнаночной стороне у меня будет шов такой, ну, который растягивается, и одновременно я открытый срез моей планки просто закрою, как бы обметаю. Все, и получится у меня окантовка задних половинок. Все, начинаем. Когда мы окантовываем, будь это готовая косая бейка трикотажная, либо эта ткань, опять же, это может быть кашкарсе, рибана, чуть-чуть, немножко, совершенно чуть-чуть заготовку -чуть, вот эту планку, полосочку, мы натягиваем капельку. Сильно перетянем. А задние половинки у нас вот так вот скукожатся, будут заворачиваться вовнутрь. Не будем перетягивать, будет слабина, будет, будет тоже некрасиво, эти задние половинки поведет. Поэтому а ткань, вот это можно почувствовать только вот на, на ткани руками. Никаких коэффициентов тут, естественно, растяжимость тоже нет, я не могу вам дать никакую формулу. Чуть-чуть, вот чуть-чуть заготовку держим в напряжении. Все, поехали. Итак, друзья Первый шаг сделан Я притачала заготовку к основной детали Отогнула на изнаночную сторону Приутюжила Мне хочется, чтобы окантовочка была вот такая вот широкая Здесь где-то один сантиметр, два миллиметра. Вот такая ширина. Все, здесь у меня подрезана как нужно, по ширине, для того, чтобы заготовка перекрывала строчку первую, эту изначальную. И отстрачиваю на распушивальной машине. Повторяюсь, вы можете все то же самое делать при помощи шва зигзаг. Потому что шов зигзаг, он смотрится на лицевой стороне хорошо, красиво. Мне еще нравится такой не узкий шов, а широкий, пунктирный я выбираю, он смотрится так, ну, нормально, потому что очень узким, мелким, таким частым мы можем растянуть срез, и он пойдет волной, поэтому выбирайте какую-то широкую отделочную строчку, красивую, вот. Ну, я выполняю операцию на распешивальной машине. Так, все готово. Вот такие у меня получились половиночки. Две задних половинки. Так, все отрезаем ненужные, отсекаем. И две передних. А теперь у нас задняя половинка должна накрывать переднюю. Кстати, кстати если у меня оборка то логично, чтобы спинка ушла, наверное, под переднюю половинку. Ну да, можно на ходу вот так вот, а, потому что будет, будет толщина некрасивая. Да, наверное, все-таки я сделаю так. Я ставлю переднюю половинку вот такой вот на, на спинке. Да, так будет логичнее. Будет логичнее. А для того, чтобы спинка перекрывала переднюю, тогда нужно мне было бы спиночку, ну, заднюю половинку сделать с оборкой, а переднюю окантовывать. Но мне хочется именно, чтобы спереди, по бедру, вот внизу, чтобы именно по, по переду была оборка. Поэтому она уходит у меня на бедро, вот сюда, на ягодицу, на выпуклую часть, что тоже будет смотреться очень классно. Поэтому... Просто меняем нахлест. Мы теперь переднюю накладываем на спинку. Если вы обрабатывали обе половинки оборкой, то оставляете. тут уже никуда не денешься. Но ну, еще можно, знаете, как делать? Если очень такая толщина про проступает, то ну, вот смотрите, как здесь, да, вот, например, я вижу, что задняя половинка ушла. Если бы она у меня тоже была с оборкой, то где-то вот до сих пор, вот до этого момента, до перехлеста, я бы делала оборку на видимой части и вот до сих пор. А дальше можно было бы уже перекрыть, окантовать. Ну, что тоже логично, да, для, чтобы вот оборка не пропечатывалась сквозь слой ткани. Ну, хотя, если ее приутюжить, то, может быть, сильно так и не будет пропечатываться. Ну, ладно, я оставлю. Мне будет красиво и на ягодицах оборочка, и так, и так. И эффект вот этот вот я все равно сохраню. Нахлёста, поэтому можно оставить и переднюю сверху. Так, ну-ка еще раз пробую. Ну, вот видите, некоторые моменты всплывают по ходу работы, но это, в принципе, не критично. Переделывать не нужно. Я могла бы об этом догадаться и на начальном этапе, но почему-то у меня... Да нет, если я оставлю спинку, то тоже, я думаю, я сейчас прикину. Вот у нас ситуация, да, которая возникает по ходу работы. Ничего страшного, я могу собрать, сколоть, вот я сейчас обе половинки скалю, соберу, тут в принципе недолго, и окончательно решу, схожу к зеркалу, прикину, как мне быть, сейчас я даже, знаете, как похитрее сделаю, я одну половинку сделаю с одним нахлёстом, а другую часть я сделаю по-другому. И сравню. Вот они, вот они, девчачьи муки выберу. Вот так всегда, честно. Вот я когда работаю, это вот нормальная, обычная, рабочая моя ситуация. А, вроде я двигаюсь, ну, в нужном направлении, да? Но иногда всплывают какие-то вопросы и нюансы, которые ты вот, ну, чуть раньше, может, не продумал. Потому что я спешила, допустим, записывать для вас урок, ну, сделала такой эскиз. А сейчас понимаю, что можно, ну, вот, смотрите, даже сравнить, Да? Можно и так, и вот так И так, и так красиво И теперь вот мои буки выбора не дают мне покоя Так, я сейчас посмотрю, проступает ли оборка вот здесь вот в области ягодиц Если меня это будет смущать на примерке То тогда я оставлю переднюю деталь на э, сверху, на спинку Но вернулась я с примерки Девочки, мы такие девочки Мне нравятся оба варианта Я видела, что вот такого типа шортики у меня будут вторые и предполагается, что это будет комплект, потому что к этим шортам у меня есть мятная, мятный трикотаж, тоже кулирочка, и мы с вами сошьем футболку. И я вот думаю: если, например, к этой футболке у меня будут вот такие полосатые шортики, плюс я могу сделать вот какие-то, ну, не знаю, вот взять кулирку вот такую серую меланж. И тоже она будет, например, у меня подходить к этой футболке, ну, сделать себе такой комплект, да, чтобы менять. Все-таки это такая вещь ежедневная, и стирка должна быть, ну, там, через день или ежедневная, потому что домашние такие шортики легкие, вот, они приравниваются практически к нижнему белью, поэтому хорошо бы иметь еще какой-то вариант. Мне нравятся оба варианта, ничего особо не просвечивает оборка, если я ее меняю местами, да, то есть получается, что меня это не смущает, все хорошо. Но я все-таки решила, что вот именно эти шортики я поменяю, я чуть-чуть я отойду от эскиза, и оборка у меня будет сверху. Все, прикалываю, фиксирую вверх. Ну, тут можно приметать, но я приметывать не буду, потому что все у меня потом хорошо под пояс уйдет. И теперь у меня уже снова стоит оверлок заправленный. Вот у меня, смотрите, собранная передняя деталь и задняя деталь. Это одна половинка. И точно так же вторая половинка. Складываю лицевыми сторонами друг к другу. Смотрите, задние детали. Вот по этому шву этот шов сидения. Да, вот этот шов сидения. И точно так же я скалываю, складываю, уравниваю передние детали по шву сидения. И вот по этому шву я сейчас буду просто на верлоке стачивать переднюю деталь и заднюю деталь. Не забываем совмещать полосочки, если они у нас имеются. Ну что, почти все готово. Осталось чуть-чуть. Вообще они шьются на раз-два быстренько. Мне кажется, за час можно такие шорты сшить. Это я просто дольше объясняю. Все. Боковых швов как таковых у нас нет. Детали у нас сколоты По шву сидения, передние и задние детали все у нас собраны. Осталось собрать детали э, по шаговому срезу. То есть вот это вот все. Тут смотрите, тут самое главное уравнять, чтобы края оборки... У нас в чистый край с окантованной деталью сошелся. Все совмещаем. Стачиваем. Так. Оставляю концы кончики. Начинаю строчку с длинным кончиком ниток. И заканчиваю. Сделаю так таким же образом, для того, чтобы потом распустить эту строчку. И... Ну, скажем так, убрать концы ниток, чтобы было все чистенько, чтобы все швы там вручную все это собрать. Убрать узелки, чтобы все было чистенько. Так, вот эти концы я запакую, потом уберу. Нам осталось только обработать верхний срез, и наши шорты будут готовы. И можно будет любоваться полученным результатом. Вот так уже видно, смотрите, спереди красиво все у нас. Спинка. Девочки, напоминаю, что вот эта выкройка, которую я давала в марафоне, я думаю, что вам она тоже будет доступна в каком-то платном варианте, как платный курс. Смотрите, как идеально. Посадка получается вообще шикарная. Я потом покажу на себе эти шорты. Спинка, ну, спинка, задняя половинка, она чуть-чуть более, ну, так приспущена, закрывает ягодицы, а на фигуре кажется, что как будто бы не с прямой. Ну, вроде все так вот, знаете, сбалансировано. Ну, очень хорошо получается, мне все нравится. Все, заготавливаю пояс. Пояс у меня будет из этого же трикотажа, в который я, как в кулиску, ставлю обычную резинку. Ширину пояса вы выбираете на свой вкус. Это может быть и 2 сантиметра, и 3 сантиметра, и 5 сантиметров. Линия талии у данных шорт может быть занижена. Для этого вы... На базовой основе, если вам это нужно, просто опускаетесь на нужную величину. Или вот сейчас собрали шорты, померили. Вот сейчас у них посадка такая нормальная, на талии. Да? Когда приточаем пояс, они будут прямо вот на талии хорошо прикрывать пупок. Ну, чтобы вы понимали, да, какой то уровень. Вот, если вам хочется пониже, то тогда вы складываете вот так вот по верхнему срезу в половину. Ну, например, на данном моменте сделали примерку и захотели а, сделать, например, ну, пониже линию талии. Все скололи, аккуратненько отутюжили, совместили и а, опускаете вот настолько, насколько вам нужно. Например, хочется вам на 2-3 сантиметра пониже, значит, опускаете. уравняли срезы пополам, вот так верхний срез. А, отметили себе от первоначального среза, допустим, расстояние нужное, и просто срезали ножницами. И притачиваем пояс. Ну, это я вам показываю, рассказываю, как поступать, когда, например, вот вы сходили например, куда примерили, ну, и будете знать, какая посадка вас устраивает. Если вы изначально любите заниженную посадку, тогда сразу носите изменения, корректировки при моделировании, когда вы работаете с базовой конструкцией. Ну, вот в общем-то и все. Я притачиваю пояс, отутюживаю наши шортики и э, смотрим готовый результат. Итак, мой пояс это заготовка. Девочки, вот тут тоже, если вы работаете с трикотажем, если это кулирка, вот как в моем случае, пояс выполняется из той же ткани, что и шорты, ну из того, из того же полотна, да, быть -то точнее, чтобы э, можете по долевой, можете по поперечной, и так, и так все тянется, я поясочек э, выполняю, ну вот, то есть расположите, как у вас ткани хватает. Хорошо бы, конечно, тогда по поперечной нити. Получается растяжимость больше, так удобнее. Но, в принципе, это не играет большой большой роли. То есть, как у вас от кусочка остается, или, например, как вы хотите поиграть, опять же, той же полоской, горошком, клеточкой, чем угодно. Можно и так, и так. Либо этот пояс можно выполнить из опять же, из, из рибаны или из кашкарсе, смотря, чем вы вот окантовывали вот эти края. То есть, Пожалуйста, вариантов много. В два слоя я заутюжила планочку. Вот у меня. Уравняла срезы планки и верхний срез шортиков. Приколола и притачивала. Сбоку, там, где у меня пояс в кольцо состыковывался, изнутри, с изнанки, Остается небольшая прорезь для того, чтобы потом я могла при помощи булавки вставить резиночку вот этот поясочек для лучшей поддержки. И потом вручную этот маленький участок я зашлю. Ну, собственно, вот и все. Мне осталось только просмотреть мои шорты на наличие каких-то ниточек лишних, да, все убрать, запаковать концы, отутюжить мне их нужно, ставить резиночку в пояс и полюбоваться готовым результатом. Друзья, я показываю сейчас на манекене то, что получилось. На таком полуманекене, потому что на себя я не могу надеть, мне нужен комплект. Обещаю, что когда сошью футболочку к этим шортам, ну, мы с вами вместе сошьем, то обязательно покручусь перед вами в этом комплекте. Потому что, когда я надевала эти шорты на себя на примерке, то, естественно, ягодицы по-другому смотрятся, ну, и, скажем так, вот это... Размер просто не соответствует манекену, поэтому мне пришлось здесь немножечко приколоть, но, опять же, для того, чтобы вам показать. Потому что, если, мне кажется, я показала вам эти шорты на столе, вы мне написали, Оля, покажи на фигуре. Все, на фигуре будет, пока у нас манекен. Вот так вот смотрятся ягодицы. На живом теле здесь, конечно, более выпуклая часть, смотрится намного лучше. Вот так вот... Смотрится переход передней детали на спинку. Вот сюда вот как раз тоже очень красиво. Кокетливо э, играет эта оборочка. Вот, спереди тоже замечательно. У меня сюда вставится потом резинка. Ну, в кулисочку я вам потом покажу. И, ну, скажем так: вот по передней детали оборка а тоже очень красиво играет. То есть, ну, вот так вот выглядят данные шорты. Изделие получилось интересное. Шилось легко, с удовольствием. Я думаю, что шилось оно быстро. Если бы я работала не на камеру, ну, час работы, час-полтора, и они были бы готовы. Все. Обещаю вам, что покажу их на себе, тогда, когда будет готов верх к данному комплекту. Вверх мы тоже с вами подумаем, придумаем, сошьем за пару уроков и будем наслаждаться красивым комплектом. А на сегодня у меня все. С вами была Ольга Дьяченко, канал Ближе к телу. До встречи на следующих уроках.